Ну, собственно, Инферно, как вы знаете, 2 на 2 разыгрывается таким образом, что игроки обороны сразу появляются на зелени, а игроки атаки, ну, собственно, на своем респауне... Практически на своем респауне, да? Ладно. Здесь на самом деле все появляются на респаунах, а именно в матчах 2 на 2. Передайте привет своему провайдеру, скажите, то я его маму люблю. Обязательно. Я более того, я позвоню им после... Вот этого матча в перерыве перед следующим И скажу все, что о них думаю Замучили, замучили Вообще, конечно, это редкость, что такое происходит Но периодически все-таки происходит И это очень неприятно Фишбон промахнулся со скаута Зато здорово достаточно попал в USP И Петя с деглом Наперевес сейчас будет А что у тебя с инетом? А инет у меня упал почти, можно так сказать В общем, из всей мощности моего интернета Из всей мощности канала, так скажем, да, интернет он работает процентов на 10 Койра в результате забирает э, Петю Гуся И счет в матче становится 2-0 Дорогие мои зрители Ну, в общем-то, как бы Если вспоминать, что первая карта закончилась со счетом 16-0 То все становится приблизительно одинаково А что там, провайдеры поддерживают ЛГБТ? Видимо, да хе Ладно, я это разрешу, потому что не вижу в этом, в общем-то, ничего плохого, на самом деле. Не вижу ничего плохого называть пидора пидором, как говорится. Простите, дорогие друзья, все, мата больше от меня вы не услышите. Ну, просто нервы. Нервы, потому что, ну, блин, больше некогда же было, да, на... Ой, Петя Гусь! 7 хп остается у Пети Гуся, и, наконец-то, Волоконовские забирают первый матчпоинт за две карты. За две карты это, конечно, слабенько, откровенно говоря, но что есть, то есть. Артур на блоке. А я не осуждаю, кстати, а что такого-то? Надо же называть вещи своими именами. Да и плюс я уже много раз говорил, что Twitch для меня значения вообще никакого не имеет. Даже если у меня его забанят, я не расстроюсь вообще ни сколечки. Вся моя основная деятельность проходит на ютубе 3-1 Ну, я не знаю, на самом деле это в какой-то степени была случайность Нелепая, что э, произошла история, в которой волоконовские забрали э, Ну, забрали раунд Просто из-за того, что Тарет Фэмили стояли в линейку да? Ну вот Петя Гусь со снайперкой наперевес пытается перестрелять Койру, но уже, кстати говоря, преуспел в убийстве Фишбана. И теперь Койра пытается сыграть с максимально неожидаемой да, позиции. И, как вы видите, с этой самой позиции промахнулся в первого. И, возможно, Петя... Нет, Петя не понял Мув от его соперника, не понял, что будет происходить И, на удивление, даже еще и на, на карте Инферно кто-то умудрился поставить бомбу Этот кто-то юзер И вопрос, с какой позиции выйдет играть Койра Ну, интересный, разумеется, молотов Не очень интересная хаешка Но, тем не менее, по поставленной бомбе становится очевидно, где находится игрок атаки Что, разуме... Нет, не очевидно но кое расправляется, тем не менее. Здорово. Так, если провайдер... Так, это мы разрешим, да. И это мы тоже разрешим. Да, если это факт, то, ну, извините, что такого? Я, конечно, понимаю просто, типа, ладно, они бы написали там, у нас завтра будут какие-то технические проблемы. Что-то будет, ну, короче, что-то, типа, знайте, завтра интернет будет работать плохо Ну так нет, они же даже никогда и не предупреждают об этом Поэтому за это как бы и можно спрашивать, собственно говоря Было бы предупреждение, окей Можно было бы как-то договориться, перенести турнир, чтобы не срывалась трансляция Ну, а иначе здесь получается какая-то полнейшая дичь 4-1, Торет Фэмили впереди, и у нас, как вы видите, Фишбон последний идет в спину к своему сопернику, при этом к Фишбону еще один игрок идет в спину, но не заходит, забавно, забавно, что не заходит С таймингами как-то повезло Боже мой, глаза разбежались У Фишбана не знал, в кого стрелять Но в результате забрал двоих Ладно, хоть что-то э, Смог все-таки сделать, но ну, ничего себе, хоть что-то С другой стороны, он целый раунд взял Да, как бы, при том, что позиция была Далека от идеальной В плане э, того, что он начал Жать в спину сопернику, не смог его убить Соперник отошел, появился второй И Фишбан просто не знал, что ему делать В кого стрелять У него была паника прям И это чувствовалось на самом деле Юзер с диглом перестреливает Фишбана, оставшись, правда, с 14 хелспоинтами. И Коэр, кстати говоря. Ой, до свидания, да? До свидания, игрок. Атаки, бомбу. Что это было? А Петя где? Я что-то немножко не понял. А когда Петя успели убить, <laughs> я что-то пропустил. Боже мой. В общем, это какой-то кошмар на самом деле. Да я говорю, блин, это дезмораль Долбит а, по полной Абсолютно не хочется Не комментировать матч Не полноценно что-то здесь рассказывать Когда все равно для кого это Непонятно, если люди На прямой трансляции скорее мучают, Чем удовольствие Получают от просмотра Фишбоун Минус Петя, Гусь И это 7-1, дорогие друзья В общем, беда Беда с командой Волоконовские Напоминаю, что первую карту они проиграли 16-0 в случае поражения на второй карте ä, Торет Фэмили выигрывают и проходят дальше В полуфинал, если я не ошибаюсь Учитывая, что у нас э, 8 команд участвуют в турнире Это означает, что турнир начинается сразу со стадии четвертьфинала Но позвольте на всякий случай я уточню Все ли так четвертьфинал, полуфинал, да Все правильно Аркада под дымочек от Фишбона. И Петя Гусь с дробовичком. Ну, тут, конечно, глупо, на самом деле, с точки зрения действий Койры, выходить на перестрелку с Петей. Однако, на узовом залепить в голову все-таки удалось. И вот что самое парадоксальное в этой ситуации, как раз-таки... То, что снайпер в упор выиграл у человека с дробовиком В принципе, у человека с дробовиком практически невозможно выигрывать перестрелки Именно находясь вот в упоре не Даже не на ближней дистанции, а только исключительно в упоре Ну, теперь у нас Фишбан стоит АФК Расстроился, видимо, что его убили в предыдущем раунде Конечно, ну, главное, чтобы потом видео были Видео-то будут, да, и видео как раз будут без лагов Но просто обидно, что трансляция получается как бы такая Поганенькая. Видео будут нормальные. Итак, Фишбон один на 1 с Петей. У Пети снайперская винтовка. Петя в позиции. А Фишбон, вот, кстати говоря, свою позицию потерял благодаря неудачному выстрелу. Пытался сейчас Фишбон забайтить себя, вернее, забайтить своего соперника на выстрел. В итоге забайтил. Но просто спрашивается, зачем. Зачем именно так байтить... Выпрыгивая и тормозя свою модельку в воздухе Наверное, все-таки логичнее было бы попытаться пропрыгнуть за другую сторону ребер И уже оттуда пытаться играть А вообще лучше было просто не стреляться с вражеским снайпером Отойти, например, в ту же самую яму и ну, в песке имеется в виду И сидеть там, радоваться жизни Койра забирает юзера Петя ответный минус И где у нас Фишбан находится? Скажите мне, Фишбан в арке Что Фишбан там забыл? Но я опять же повторюсь, дорогие друзья Здесь самое главное не пикать вражеского снайпера И тогда будет все более-менее Петя, здравствуйте Не получилось у Петьки сейчас открыться из ямы Нормальным образом получилось открыться на вражеские пули В общем-то, конечно, не так уж это и страшно Но что есть, то есть 9-2 Я повторюсь На мой взгляд, команду Волоконовские Здесь мало что может спасти Увы и ах Тарет Фэмили просто играют гораздо жестче. Так бывает, когда вы попадаете на соперника, который явно уровнем повыше, чем вы. Не то, что волоконовские плохо играют. Тут скай... Ой, не увидел, не увидел! Боже мой... А, вот это да, здравствуйте. Почаще надо фишбан, товарищ, прицелом водить и вообще будет все. Все будет огонь. 9-3. Отдача, по сути, второго, третьего, простите, раунда команде Волоконовские. Ну, повторюсь, здесь их мало что может спасти. Скорее всего, конечно, их может спасти факт того, что вот такие мувы будут странные от игроков обороны. Фишбан, кстати, надо отметить, очень красивый выстрел в дымы успел совершить. Но здесь выстрел и не попадание. Отличная флешка, изумительнейшая. <смех> Отлично Превосходно Фишбан просто с Юспом Ну, тут понятно, уже начинаются приколы Там был дробовик у Фишбана И Петя Гусь Выхватил в затылок от Койра 10-3 Избиение команды Волоконовские Иначе я здесь, конечно, сказать не могу Потому что, ну, если игрок обороны Приходит в яму с Юспом И выигрывает перестрелку Игрока атаки со снайперской винтовкой Ну, наверное, как бы это уже о многом говорит и, к сожалению, это говорит о том, что такое, скорее всего, не камбэкается. Ну, снова. Снова снайперская винтовка у юзера на этот раз. Но фишбан оказался покруче. А вот Петя, между прочим, перестреливал своих соперников, имея авик. Справедливости ради, Петя в этом плане играет покруче. но ну, а Койра... Просто прочувствовал, прочувствовал момент нахождения Пети на коврах И это 11-3, последний раунд первой половины Но ну, хотя бы не 16-0, спасибо и на этом Потому что, ну, первая карта, откровенно говоря, получилась совсем неинтересной Потому что там смотреть не на что было Это было соло команды Торетт Фэмили Здесь волоконовские, да, конечно, за счет ошибок от Торетт uh, Фэмили Но, тем не менее, какие-то раунды все-таки забрали На первой карте, увы, не удалось это сделать Снова фишбон со снайперской винтовкой. Минус по юзеру. Ну и Петя Гусь просто ждет. Как, собственно, в предыдущем раунде он здесь же был. И именно в этом раунде, в последнем раунде первой половины он решил занять ту же самую точку, на которой его все так же чекнул Койра. 12-3. Странное решение, но справедливости ради оно должно быть. В общем, жесть. Все, стрим начинает падать, вернее, уже интернет начинает падать капитально, потому что у меня уже произошел дисконнект с чатом на Твиче. В общем, по ходу дела, успеть бы дотранслировать только карту. Итак, кстати, произошла смена сторон. Бар почему-то решили, что меняться им не нужно. И 12-3 у нас якобы выигрывает команда Волоконовские, хотя совсем не они выигрывают 12-3. Нужно опять бежать и что-то менять. Боже мой, все, вот говорю же, все, не слава богу. Так, матчи. Здесь у нас теперь находится Red Family. Причем все это работает обычно. Ну, меняется все автоматически. Здесь почему-то не хочет меняться автоматически. Ну, потому что все просто. Вилла интернету окончательно. Фишбом минус юзер. Ну, что, в общем, опять же, неудивительно Девайсов-то у игроков обороны как бы не завезли Но вот Петя в упоре с Зешечкой. Мог бы сейчас, конечно, сделать что-то прикольное Но что-то прикольное сделать не удалось цз -шка. Девайс, конечно, очень опасный Как пистолет, ну, очень больно попадает в упоре Да и, в общем-то, даже на средних дистанциях стреляет весьма прицельно Ну, факт остается фактом Не спасает ну, Во всяком случае, не от всякого... Соперника может спасти ЦСС. Чудом сейчас Фишбана сбежал пули с дигла от юзера. И, кстати, Молик достаточно неплохой еще прилетел. Туда еще и Хаешка весьма неплохая залетела. В общем, юзер потерял 22% своего здоровья. Пытается пройти дальше. Ну, здесь просто халява. Абсолютнейшая халява. Подъехала Петя последний. Петя в песках. И Петю сейчас уничтожат. <звы> ну, 57 хп осталось у Пети. Койра. Один на один. Ну, здесь, кстати, не совсем очевидно, где сейчас находится Петя. Петя позицию уже изменил, но... Ну, блин, зачем Петя лезет куда-то... Единственная, наверное, возможность выиграть этот раунд была как раз таки, учитывая таймер 4 секунды до конца раунда оставалось Пети нужно было просто не выходить с песков и все И все Ой-ой-ой Ну хотя бы на таймер бы уж смотрели волоконовские Могли бы и четвертый раунд забрать Торет Фэмили, матчпоинт и одного раунда для победы и прохода в полуфинал будет достаточно кстати, что это? Снайперская винтовка, которая погибает. Петя. Позиция у Пети, конечно, прям просто фонтан. Ну, фонтан настолько, что ты одного убиваешь и, к сожалению, погибаешь прям тут же. Ну и, собственно, меткий стрелок и самый ценный СЦИ. Товарищи из команды Торетто Фэмили.